Видим тенденцию того, что Южноамериканский, Центральная Америка более, скажем так, удачно выступает, чем Европа. На сегодняшний день. Хотя, как бы, класс команд примерно одинаков. Поэтому, я считаю, во-первых, ну, мне нравится, что он цветной. Вот даже стадион смотришь, и он такой, какой-то веселый, цветной, и реклама такая, она такая милая, детская, добрая. И, в принципе, ну, скажем, танцующая страна, она так и проводит. Поэтому, наверное, мечей. Хотя месяц смотреть футбол, оно тоже не очень легко, слишком много и быстро события переплетаются и так далее, тогда. Поэтому а то, что результативно, это зрителей нужно сегодня. Всегда приятно праздник, ну, для кого-то это праздник он короткий, а для кого-то он более длинный. Поэтому кто-то уезжает, а кто-то остается. Мексика очень понравилась мне. Игра Бразилия-Мексика очень хорошая. Мне понравились голландцы на этом чемпионате. Сегодня очень хорошо играет. Бразилия сегодня достаточно такой неординарный футбол, футбол показывает и атакующий, как хозяева. То есть видно, что хозяева сегодня претендует, да, может быть любое сечение обстоятельств, но хозяева сегодня претендует на золотые медали. Франция достаточно добротная команда. Америка, мы уже говорили о том, что она сегодня показала, что при правильной работе, подходе, даже страна, которая не является главным видом да, футбола, она сегодня может конкурировать с ведущими странами. Германии пока везет и получается. В целом очень хорошие, качественные, добротные команды. То есть, Корея с Японией, ну, я ожидал как бы большего. Если мы, мы просто, я беру эти страны, как те, если ставят какие-то задачи, они все время прогрессируют. Но прогресса после э, чемпионата их я не вижу в этих командах. Россия, скажем так не впечатлило но для нас украинцев мы скажем красота не впечатлила в принципе конечно бельгия я думаю будет достаточно хорошая команда заждали больше от боснии